Привет! С вами Ленин таран и мы продолжаем изучать остановку внутреннего диалога. В прошлом видео мы изучили наиболее популярные методы остановки внутреннего диалога, связанные с концентрацией переключением внимания, ну а в этом видео мы рассмотрим реально действующие способы, да, которые позволяют не нажать на паузу, не приостановить. Да, так вот, временно, и потом он возобновится. А устранить, да, вот приостановить и устранить две разные вещи. Вот я в этом видео хочу поделиться с вами методом устранения внутреннего диалога, так чтобы его больше никогда не возникало. Ну, именно конкретно да, мы будем работать с вами с конкретным диалогом. В ну, прошлом видео вы узнали о том, что внутренний диалог является следствием внутреннего конфликта, когда одна часть психики говорит «хочу делать одно», а вторая часть психики говорит «надо делать другой, То есть конфликт между «хочу» и «надо». И для того, чтобы устранить этот диалог, устранить этот конфликт, необходимо сделать четыре простейших шага. Первый шаг – узнать, кто же участвует, какие части говорят «хочу», какие части говорят «надо». То есть как, как, как называется эти части. Второй шаг, чего эти части хотят. То есть, что именно хочу, что именно надо. И ну, главное, почему хочу, почему надо или почему нельзя так, как хочу. Ну и третий шаг, узнать, чего эти части боятся. Опять же, первая, вторая. Потому что диалог – это конфликты двух, ну, зачастую двух, иногда бывает больше. Но если три части, то все три части, там, четыре-четыре, то есть все части, которые участвуют в этом диалоге, в этой беседе, необходимо знать, чего эти части боятся. Ну и четвертый шаг – так ли это страшно на самом деле? Потому что зачастую все страхи, которые сидят внутри нас – это следствие тех страхов которые были еще в глубоко в детстве да заложены и до сих пор эти страхи существуют. Понятно, что маленькому ребенку страшно выходить на дорогу одному, да, потому что родители запрещали, там машины бегают. Ну и возможно, да, что этот страх до сих пор остался э, еще вот во взрослом возрасте. Ну и понятно, что он, мягко говоря, ну, бесперспективен, неэффективен и странен. И вот когда эти страхи подвергаются анализу и... Страшности, так ли это на самом деле, так ли это невозможно на самом деле, то эти страхи исчезают. Ну, после того как, там, следующий шаг, да, после того как вы примирите эти две части, диалог исчезнет, исчезнет сам по себе, Спорит то ведь не о чем уже. Ну, и если вы понимаете, что вы сами не справляетесь с улучшением вашей жизни, и вам нужна помощь, то жду вас на своих скайп-консультациях, и ссылки на мои странички в соцсетях вы можете увидеть под этим видео, пишите, приходите в гости, у меня на страницах также есть много интересной, много полезной информации, с вами был Леонид Орлан, удачи вам!